Доброго времени суток, друзья, вы на канале Займан, и это третье прохождение по игре Resident Evil 3. Сегодня я хотел, конечно, снимать Ghost Runner вторую часть. но Многие просили. По статистике больше, конечно, просмотров там, ну но... Ну, ну, ну, я захотел именно Resident Evil. Так что давайте продолжим. А сейчас мы застряли в жопе. Кто помнит такой, что Наш Немезис, да? тип, который бессмертный, он ждет нас везде и синие зоны это там, где он обитает. Нам сейчас надо пробраться, запустить поезд из офиса метро, то есть нам надо в офис метро. А, как это сделать я, конечно, в конце так и не понял. Ну давайте мы сейчас это как раз и выясним. Нам надо отсюда, я так понимаю. Комната управления метро, да? А мы находимся здесь. В общем, в общем, нам по-любому надо на площадь. Я только перепутал красные зоны. Это где он обитает, или синие все-таки? Может идти идти. Ладно, пофиг, не важно. Я знаю, что он точно будет здесь за дверью, поэтому я сразу возьму ракетницу. Потому что, смотрите, он сейчас будет здесь. Как видите, он сразу готовенький у нас, да? Здесь уже ждет. Давайте пойдем сразу. Я не знаю, что по звуку. Давайте, наверное, громче, да, сделаю. Или не надо? Он, по-любому, сейчас где-то здесь телепортируется. Итак. SK... Эски... Нет, подождите, не SK, а карту. Я надеюсь, когда я открываю карту, то... Стоп нажимается, то есть игра. И он не подбежит ко мне и из-под не убьет. Так, это что такое? Замысловатая коробочка. Ну не, они мне не нужны. Высококачественный порох. Автосервис. Короче, короче, мне надо сюда по аллее через магазинчик пробраться. Тут два пути есть. Либо сюда, либо сюда. Кстати, а что тут? Что тут по лестнице идет? Или я тут сюда в тупик не прохожу? Хм, интересно. Ладно, не суть. Идем, короче, сюда и в комнату управления метро. Я надеюсь, он меня не догонит. Ребята, он если что, может выбежать вообще с любой точки. С любой абсолютно. Давайте, наверное, да, через магазин пройдем. Блин, очкова, очкова, когда знаешь, что... Он за тобой где-то двигается. Все, так, нам не сюда, нам чуть-чуть повыше. Зомбаря мы сразу убьем. Блять. Говорю, зомбаря убьем. Это он, это он. Вот так мы делаем, да, чтобы немного его отвлечь. А, и комната управления метро у нас получается здесь. Пока он сидит, мы можем себе позволить зайти сюда. Я надеюсь, он сюда никак не проберется. По крайней мере, очень я на это надеюсь. А... Все, мы теперь можем спокойно. Нашу тропу из колеи сделать. Железнодорожный. Так, только надо разгадать загадку, да, я так понимаю, какую-то. Я уже суперкоп, считаю, все готово. Подожди, подожди, мне ничего не понятно. Ты мне объясни. Я надеюсь, он никуда не забежит сюда, нет? Так, смотрите. У нас есть схема. Я так понимаю, это схема рельс. Че, аптечки нету никакой? использованные вещи я понял окей не травка нужна травка может травка где-то есть В тени вряд ли она тут будет у нас есть какая-то схема зеленая open красная глаза то есть красная это там где пояс не проедет я так понимаю selection station статитейшн статитейшн желтая но я не вижу желтая не по крайней мере ни одной а, но и зеленой нет Поэтому что-то я логику не понимаю. Что-то я логику не понимаю. Не, По сути, если было красное, зеленое и желтое, это там, где... Подождите. Давайте, Давайте еще раз. Маршрут. Видите маршрут. Угу. Красные пометки это получается там, где я... Заблокировано, я так понимаю, да? Да, красные пометки это не заблокировано. Да подожди ты я ничего не ввожу. Да, сходится. Красные пометки и крестики это заблокированные зоны. Что он говорил, Средстоун до Форус-Парк? А, ну да, вот, Средстоун это 0,1 до... хе какая там цифра, там оборванный листочка. В общем. Если у нас нет зеленого, значит, скорее всего, мы сами должны открыть путь. О, пончики, пончики. Мы сами должны открыть путь. Чтобы это сделать, мне кажется, мы должны по пустым, по пустым колеям сделать путь. Правильно? По крайней мере, у меня самологическое объяснение такое. Получается, RE01, RE02. Есть такие? М -м я так понимаю, это здесь, да, водить? А, вон, да, 1 уже стоит. РЕ01, -E все правильно. Или нет? ре -E 01 Или наоборот, красный наводить, я что-то не понял. Подожди, пустая идет. Рье -E 01, следующая идет. FA01. Нет, фа 01 это заблокированный, это классы то есть там никак не проехать. получится FA02. Давайте вводим FA02. А как водить? Стоп, стоп, стоп. Действие Space. FA. FA. 02. Так, хорошо. Выходим. Дальше. Дальше у нас пустые, в принципе, все идут, но на R. А-02 идет пересечение. Видите, красная полоска, да? До СТ-02. Получается, уже путь неверный. Потом у нас идет РА-03. В принципе, там проехать можно. РА-04 тоже никак, потому что заблокировано. В общем, выбираем РА-03. РА-03. Да заткнись ты. Тупо сбивает. Я надеюсь, я понял логику, я все правильно делаю. По крайней мере, я так надеюсь. И, и, и, и, РА03 переход у нас идет на... СА01 там не получится, потому что красная стоит, да? Под уголок как раз мы попадаем. Мы приходим на СА02. СА02. Блин, СА было. СА02. Так, и последнее Ну, FO02 тоже никак не получается заблокировано. FO01, да? А, FO01. А, чё не открывается? Значит, что-то неправильно сделал. Что я неправильно сделал? М -м Давайте еще раз проверим. RE02. Ой, 0.1. Есть заготовлено сразу f02 есть r03 есть с 02 есть и f001 М -м, не пойму а что я не так делаю ребят Что я не так делаю с он до fox парк ну я доехал до fox парк А, энтер надо нажать, да? enter надо нажать пока. Uh, Все, действительно, маршрут назначен. Как это я маршрут me. до поезда метро введен. Жил no, ты молочина. Крепкий решек давай быстрее We're на станцию. и sure пока the подготовим way way поезд к отправлению. Наконец-то мы с этой жопой выберемся. Сейчас я ракетницу сразу достану, потому что я уверен, что он нас здесь будет ждать. Зомби там никакие, не телепортировались пока что. Пока мы здесь сидели. Что, взять дроби... дробовик может? Только вместо чего? Этот пистолет, я не, не знаю, электрический. Есть ли смысл? О, спрей. Спрей понадобится. Ручная граната. Не, я думаю, нахрен она нужна, правильно? Нахрен ее. Нахрен гранату. Но ты же умер. А... В смысле, новый зомби, ля. А чё он промахнулся? Это писю на него заловил? Что это вылазит? В смысле? Да кай дура. Злесь, он не пройдет. Как там властелин колец говорили Ты не пройдешь. Смотрите, я могу хаешку, дай ему забросить. А что, так можно было, да? Я думал, он по сюжетке должен ко мне дойти. Ну ладно, окей. Мне так даже проще, честно говоря. А, и нас будет сейчас, по сути, поджидать друг. То есть нам надо сразу знать, куда мы должны бежать. А бежать мы должны, я думаю, в метро, в станцию. Ну то есть я помню дорогу. В принципе. Смотрите, ведется поиск именно по этим зонам. То есть красная зона... Скорее всего, этот... Как его зовут? Как его зовут? Напомните мне кто-то. Как его зовут? не Немезис. Скорее всего, немезис не нападет на нас в красной зоне. А там хз даже. Там хз. Откуда он выбежит? Он из ниоткуда просто может выбежать. Кто с ним он, с ним вытворяет? Главное мне его взорвать. Его взрываю и все. Ну давай, дружище, ну один раз еще. Все, вроде нормально, да? Стоишь? Все, он упал. Он упал, у меня есть шанс. У меня есть шанс чуть-чуть пробежать. А, и таких спавнов, по-моему, будет два, если я не ошибаюсь. Вот тут он еще будет за мной гнаться, по-моему. Кстати, он вот этих врагов оживляет. А тут куда? тут куда? Не-не-не, дай пролезу. Дай... Да дура, иди. Че, захавает, да? Захавает? Отойди. Отойди, не твоя. Все, мы справились. Наконец-то мы закрыли эту дверь. Просто я привык уже, что мы с ним боремся и убегаем сюда же. А тут все получилось вроде как. Так, забок она не держится, получается. Лечебный спрей нам не нужен. Сейчас мы идем в метро. Там, кстати, старик сидел. Он очень разговорчивый. Наконец-то видос. Супер Просто прекрасно, суперкоп. Я восхищен снова да. в деле. Ага, почти нам надо минут 30-40, чтобы закончить проверку. Николай. Николай, Коля. У городе полно этих тварей. Нам из него никак не выбраться. Бля, пацаны, я для чего это все делал? Она что Она здесь делает? Она помогает запустить поезд. Лучшее время, чтобы тащить мертвый груз. Она ненадежная, не может даже спустить курок И полегче Изи, пацан Ты из-за нее погибнешь Пфф, пфф говорит пфф. Прошу прощения, мы все немного на взводе На третьем взводе мы немного Ай, брось Это опять он, это опять он, его не убить Как они не понимают? Hey, hey, ты чё hey, дура no. боже ну шо она дурная такая пацаны поли дура али еще один раз а что это он скидывает что это ты скидываешь такое? контейнер с припасами нормально но он мне не нужен я думаю да мне главное от него сейчас убежать Кстати, не было бы вот этих всяких плюшек Типа базуки и то, Я бы уже сдох, отвечаю Меня просто что-то спасает А куда бежать? Куда бежать, пацан? О! Быстрее, дура, быстрее Быстрее, еще быстрее Что ты тупая такая? Что ж ты, медленная? ты такая? Она уже идет ползи ползи ползи я в тебя верю Сейчас за нос хоть не повезло повезучий на везение Я надеюсь здесь его не будет хотя кому я вру кому я вру сам себе конечно же он здесь будет он уже не будет гонится за мной да да да это его становит. я уверен я уверен что это его остановит Все, порешала женщина карлос как слышь карлос братан карлос Дерьма, кусок карлос ты дерьма, кусок говорит. найдите путь на поверхность блин это моя цель тоже наши цели совпадают это он да узле Тут, тут, ту охотника за приедение а не, это майкл джексон был сорян перепутал а, усиление охраны канализации охрана канализации нихера себе. так а что это а что это такое дверь не подается судя по всему и нужен источник а электричество надо провести электричество но это же писюн где-то со мной он писюн за мной бежит А да, ну зачем ты прыгаешь? Вот чтобы вы понимали, это не я. О боже. Ой, как будто первый раз вовне плаваешь. Все окей будет. Ручная граната. Да нахрен она мне нужна. Я Сэмочки буду зажимать. Все, пути расходятся. Вот это уже мне не нравится. Это мне очень не нравится. Я не знаю, куда идти. То есть и тут путь есть. Пожалуйста, хоть бы тупик. Ага. Что ты такое, ну? Что ты такое? Что, это такое? что это такое, ребят? А, умер, да? Умер? Не, нихера. А как его убить? А, умер, да? Или не умер? Ты умер? Да, он умер. А что она сказала? ты черт побери такое или что такое да по моему так один путь мы проложили получается о хорошо что это тупиковый путь мне так больше даже нравится взрывчатка b1 ой бы это я только что один сам придумал просто без циферки как-то скучно болторез ленок самура. короче те же самые плюшки у нас я думаю ничего менять не надо пусть все остается так как она есть, единственное, я сделаю сохранение. Это что? Гранатомет? А у меня ж есть. они а у меня у меня базука. А давайте поменяем базуку на гранатомет. Как вам идея? М -м -м. прикольно по-моему, да. Давайте сделаем так. Нет, мы лучше не будем делать так. Хранить, храни тебя Господь, моя базука. Рано-то мед. Все встал. А, а, а он не бесконечный. Вот в чем прикол. Вот это получается его патрики, да? Скорее всего. Или нет? Я хз вообще. А, похер, пусть будет. Хотя нет. Я возьму ракетницу. Две, два патрона, что это такое? Это вообще ни о чем Тут хоть бесконечность Тут даже в названии написано Бесконечность А зачем я сюда шел тогда? Журналы лаборанта Кому нужны журналы лаборанта? Даже если она там умерла И трагичная история Кому это интересно? Я не люблю канализацию лазить Тут же зверьки разные Ебать Чего он меня так пугает Я надеюсь он... Фух, они умирают с первого раза от этой штуки Вот это мне уже нравится Главное, чтобы этот тип Здесь сюда не зашел Но мне кажется, он брезливый А жабу легко убить с этого, с одного выстрела. Ну-ка она что-то... Что-то она какая-то... Мерзкая. Главное, чтобы его не было. Я боюсь, пацаны, я боюсь именно его. Мне очень не нравится, когда он за мной следует. Я прям чувствую, как будто чувак за мной бежит. Батарея. Охренеть. Батарея на два места. И что мне делать мне места особо но нет куда я ее положу это что такое высококачественный порох да любой мне порох. О, жди аптечка я предлагаю монеты нахрен выкинуть железные обороны а это что уж это обороны и сесть лучше эффект усиливается монета восстановления давайте блин ну и то и то нужно не знаю Давайте оборону выбросим. А, нам придется и то, и то выбросить. А что я не могу ничего выбросить? Понятно. Так, ну что тогда выбрасываем? Я предлагаю вот эту выбросить. Переместить, подтвердить. А я могу вообще ее выбросить куда-то? Выбрать. Стоп, мне надо выбросить. Я не понимаю, как мне выбросить. То есть это ж можно, по-моему, только в ящик сделать. Грывчатка, а. Любовный, это да нахер мне любовное письмо, боже. Что, такие скучные, а? Сталина на вас нет, расстрелял бы. Не, ребят, я не знаю. Что мне делать? Он тупо не убирается. М -м -м. Изучить, объединить. Да ну с чем я объединю? Быстрый доступ. Можно, можно с быстрого доступа убрать? Подожди, я понял. Поскольку он есть в быстром доступе, поэтому его и нельзя использовать. То есть, давайте выберем... Какой-нибудь болторез, да? Сейчас мы выберем болторез Или отмычки Нет, выбросить нельзя Как оружие поставить? Shift Сюда Нельзя Блин, а что делать? У меня всего 4 оружия и все они в свободном доступе Я никак не могу эту батарею взять Блин, что делать? А где сохранялка? А где, где вот этот ящик мне взять? Я ж не пройду эту миссию, пока, наверное, не возьму батарею. Суть же ж в этом? Надо взять батарею, чтобы подключить этот а, электричество. У сохранялки-то здесь нигде нету. О вот чем суть? Я хз, это мне в самый конец теперь надо идти. Ну не в самый конец, а... Это что? Зажигательные боеприпасы. Но это наверное на этом... Как она называется? На гранатомет. В общем мне придется идти в начало. А, убирать этот пистолет электрический. Чтобы взять эту гребаную батарею. Блин, а если там этот будет чудик... А, кстати, я же запер железную дверь. Как я ее открою? Я ее не открою. Да все, это жопа. Как раз тут и батарея нужна, а я ничего не могу сделать. Жесть. Должно же как-то выбросить, можно. Ну, не знаю. Почему нельзя выбросить? Давайте Балтариус может выбросил. Во, хоть его можно. Но ничего страшного, выбросили выбросили. Отмычку, отмычку жалко. Ну, Но... а что еще могу выбросить? А спрей могу выбросить. В принципе все, да. Чего я сразу не додумался до этого. Ну, блин, надо мозги надо включать. раньше времени а у меня они очень поздно зажигаются видимо я люблю по какашкам ходить давай давай давай шустрее лара крофт а мне вот она чем-то внешностью и шмотками напоминает лару крофт скажите что-то есть у Aircraft тоже синенькая футболка была И штаны такие Как по мне сильно похоже даже Че ты выкаешь Все батарею я теперь Какой порох Какой нахрен порох Убери его Чтоб я не видел его никогда в жизни Где батарея Вот она Все Все у нас есть Все Теперь нам надо назад. Ну, кстати, когда что-то берешь обычно, когда сохранение проходит, обычно появляется новый враг. Поэтому я сразу возьму ракетницу. Потому что я думаю, сейчас кто-то будет. Сейчас будет либо жаба, либо наш знакомый общий. Ну, жаба, как видите. Ну, по крайней мере, мы Знаем, что от нее ожидать. Имеем на нее управу, так сказать. Что ж ты так пугаешь? Не, натура, лягушка, посмотрите. Лягушка. Лягушка с Чернобыля. Все, маленький квестик мы выполнили. Теперь у нас есть батарея, мы можем наконец-то открыть Дверь. Только я не понимаю, зачем нам открыть дверь, если мы ее сами взяли и специально заблокировали. Я дурной? Он же здесь находится. Подожди, а можно ее вытащить? Я не туда, наверное, вставил. Или туда? надо вытащить ее фух прикиньте Фу. это я сейчас мог спокойно просто он мог меня ждать я открыл он бы меня просто взял и убил или по канализации бы за мной бил кстати не он узкий я думаю вряд ли он по этой лестнице не спустился но поскольку я же говорю прошло сохранение сейчас еще одна жаба скорее всего будет здесь вот здесь вылезет ну. No. Hm. Странно. Разработчики непредсказуемые. Подождите, где-то было место, где еще надо было присунуть. Присунуть батарею. <кхем> Я не могу его найти. Сейчас заоружей на магазина Кэндо. и мне главное, чтобы такое было может здесь дырчатка что-то я не врублюсь куда мне дальше идти сидите офис лаборатория дверь с электрическим замком Ну, это ж она... Что, мне обратно, что ли, идти? Не, подождите, давайте еще раз налево сходим. Я немножко... Может, я что-то пропустил? По, По сути, здесь что-то должно быть еще с замком. Может, какие-то ворота? Мне кажется, я просто пропустил. И возвращаться ж мне обратно. Ага. Надо было просто пройти сквозь... Дерьмо. У нас тут сундучок какой-то есть. Давайте возьмем ножик. Аптечка. Ну, нам ее ложить некуда. Можем покошмарить зомби. Он мертвый полностью. И даже этот поворот нам, к сожалению, не помог. Поэтому я снова не понимаю, куда нам идти. Ладно, давайте еще раз залезем. Любит же эти игрушки нервы потрепать, а? Я не хочу просто опять и к нему обратно идти. А походу это единственный способ отсюда выбраться. Ну, ладно. Только просто подскажите, в чем логика? Я убегаю от него. Закрываю дверь на ступор вот этот потом я узнаю что обратно чтобы открыть эту дверь нужна батарея я иду за этой батареей и снова открываю дверь то есть по сути что я сделал здесь я здесь ничего не сделал так смысл мне было запираться ну просто в этом должна быть хотя бы какая-то логика просто любая логика Смысл мне тогда было запираться? Какая мне вообще задача? Идите путь на поверхность. Вообще просто убийство моза. Я закрылся специально, чтобы открыть дверь. Эту же. не понимаю. Просто не понимаю. иди в жопу. Подожди. Батарею. Еще. Как я пройду сюда? Если у меня батарея торчит в замке. Так, хорошо. Это я открыл эту дверь. А, теперь я могу достать батарею отсюда, да? Тот замок, получится закрылся, батарею я достал. Но эта дверь уже открыта, все правильно. И теперь я могу зайти в другую дверь. Но пока что все логично. Что это за дверь только мне интересует? это порох это чё на Наби... бедренная сумка вот этого мне не хватало вот этого мне не хватало теперь надо в комнату сохранялки и уже может что-то сделать а что и все это все блин ладно но мне этого вообще не нравится. Мне это очень нравится, что мы возвращаемся обратно. Как можно знать, что нас там этот буйвол ждет и идти обратно? Да я лучше бы здесь жил. Какие-то запасы там, не знаю, гречки взял бы и... Тупо здесь бы жил. Так, ну нам не сюда. Здесь мы уже были, нам наверх. Наверх надо. Ну это как раз мы к нему идем. Скорее всего он в той комнате нас... Ждать как раз и будет А там хз Все от него зависит А кстати я смогу эту дверь открыть хоть? О, сохраняшка Здесь мы наконец-то уже можем Забрать отмычку Потому что она нам По-любому будет по игре Необходимо Болторез И давайте наверное. Монетки есть Все-таки гранатомет, да, возьмем? Да пусть будет, попробуем его в деле. Пока единственное, я бы его переставил. Вместо тройки я хочу поставить ренотамет. Быстрый доступ 3. О. Во. Вот теперь оно. Попробуем пару выстрелов. Что сейчас не так? Ладно. Я уже согласен идти обратно. Но сейчас-то что не так. Дверь заблокирована. Ведется поиск. Станция метро. А если я взорву ее, не? Не прокатит. Кстати, я не сохранился. Вы чего? Как можно не сохраниться? О, карта. Карта канализации. Когда я уже прошел все Когда я уже все прошел Мне стало, Мне стала доступна карта канализации Патроны для пистолета Патроны для дробовика Но ни то ни то мне не нужно К сожалению А может все таки получится открыть? Ну пожалуйста Нет? Я уже согласен даже сам обратно идти И же говорю, И тем не менее почему то Не хотят мне Допуск делать чтобы я выходил отсюда Смотрите, лестница мне На низ, да, привела А, вот еще у нас дверь была Вот она дверь Вот сюда мы не заходили Нам нужна батарея опять Бля Как же все запутано принципе, я шею вынуть спокойно могу, правильно? Нахрен этот убирать опять надо. Так. А... В принципе, мне этот пистолет не нужен, но его выбросить тоже ж не могу. Давайте на троечку. А вот этот выбросим нахрен, если можно. Нет, его нельзя убирать, охренеть. Охренеть. Это нам обратно надо бежать и ложить в сундук лишнее. Только после этого прибегать, брать обратно батарею и, может быть, у нас что-то да получится. Честно говоря, такое напрягает, причем сильно. Хоть под сумок доступен, да нам, но все равно место как бы не сильно хватает. Так, ладно. Хранить. Все, пойдет. Не хочу все-таки гранатометом пользоваться, не знаю почему. Сейчас мы идем за батареей. Возьмем батарею на втором этаже и откроем нашу дверцу, которую мы вначале не могли на первом. Я думаю, там будет новая какая-то локация. Скорее всего. Канализация будет дальше, конечно, продолжение, но... Но зато мы там еще не были. Так, все, мы все забрали. Что ты орешь? Кошка орет просто, ребят. И не думайте. Подумайте, что я на кого-то из членов семьи говорю. Так. Я тебя сейчас ду... Все, все мы это сделали ух потно-потно было очень плотно что-то мне не нравится эта тишина загадочная тишина слишком загадочная. знаете бывает тишина обычная будет бывает... короче ты мне слышишь Jill, Jill, не слава богу ты в порядке yeah, ага, я в норме оторвалась от него Отлично, метро снова работает. Мы уезжаем, как только ты вернешься. Все, остается мне только вернуться. Ребят, я вернусь. Пиздец. За что? Мне сейчас... У меня сейчас сердце просто останавливается, когда он около меня. А, он еще и отнеметчик. Ну да, да, бежи. Спуститесь от... Ус! Скотина а я могу его временно подожди он огня не боится он огня не боится я понял ему похрен на огонь он не этот не нокается. он конченый а можно так да сделать по он недоволен. он недоволен но я тут надеюсь заперти да Оно пользуется оружием а что ты называешь его оно? Ему, как бы, может быть, обидно. Мне бы было обидно. Все, сохраняшка тут. Что у нас по здоровью? Но ну, у нас монетка, в принципе, восстанавливает здоровье, да? Но я могу все-таки взять траву какую-то. У меня же есть трава. Ни хрена мне нет. Ну да ладно. Что это? Взрывчатка. Я не понимаю, как действует взрывчатка. Ладно, сохраняемся. Сохраняемся. И у нас там был какой-то путь со стрелочкой. Вот он. О, как раз мы, наверное. А, я хотел сказать: это метро. Или метро. Да, да. Как он называется? Эскалатор. Женщина, женщина, кушайте дальше, не отвлекайтесь. Приятного аппетита. Я вам говорю, он здесь будет. Он здесь будет, этот. Вон он идет сзади. Он сзади идет, ля... Он еще и на эскалаторе поднимается. <свистит> Он на эскалаторе подымается. Что это? Удерживать. Удерживаю. Ага, мостик себе проложила. Это ты, конечно, молодец. Это ты хорошо придумала. Лезь, ну не оглядывайся ты. То сейчас жопа уже <смех> видели дымок, у меня с жопы уже дымок. Как он здесь оказался? Беги, дура! Сейчас бы тормозить еще. Не догонишь. Я не понимаю, как он на высоту залазит. Хоть убей, не понимаю. Тут узкие лестницы эти. Плюс у него огнемет в одной руке. Как он залазит, я не понимаю. А еще больше не понимаю, почему она еще не загорела. Сколько пламя у нее на 360 находится. Итак, если что, я думаю, железо бы тоже горячее сейчас было. Ну да ладно. Не будем скучными, не будем искать, как как говорится, киноляпы, да? В играх. А, ну сахар. Они решили сделать сохранялку на этаже, где тебя ждет враг вот здесь. Охренеть! Разрабы, вы просто идеальные люди. Прям возле врага делать сохранялку. Это, это еще надо уметь. Честно говоря, прям... мне нравится только седьмая часть Resident Evil. Как она и биазарт, не азарт, что-то такое. Вот она мне нравится, офигенная. Конечно же, конечно же. Давай подеремся. У меня ведь хп много, у меня ведь оружие много. Урайт, да, урайт. Одолейте существо в смысле? Как его можно одолеть? Ты че в своем уме, барышня? Оля, он сидит. Я сейчас бутылку подставлю, подожди. Этот тварь еще брыкается. Да ладно, брыкается. Ребята, я понимаю, что это было неинтересно. Неинтересно, конечно, когда все полегчачу так проходится Но тем не менее, это все-таки взломанная версия игры. И здесь уже доступны плюшки в виде э, огненного ножа, эмочки бесконечной и бесконечного электрического пистолета вместе с ракетницей. И как можно эти плюшки пройти мимо? Я думаю, вряд ли кто-то из вас взял и отказался от этого. И все-таки представьте, сколько бы я в него стрелял? Если пять 5 ракетниц в него стрельнул, шесть, шесть, И он сдох. И то, какой я сдох? Я вам. Спойлер, да? Я сам не знаю, но я вам вас уверяю, что он дальше будет. Он по-любому будет. Это даже не обсуждается. карас это Джил, меня слышно? слышно хорошо ты в порядке yeah. да это тварь мертва скажешь губка перескочишь отлично поделом я чем ты думала делайся живца тебя могли убить даже не начинай сказал бы, ой все ой все это самый адекватный женский ответ метро снова работает вернитесь на станцию метро ты чего угораешь? В смысле, я сейчас шел вперед, да? Я шел вперед, чтобы пойти назад. Это что, патроны? Это как эта ж... женщина, что ли, игру создавала? Почему игра не дружит с логикой? Ой, я ж могу и здесь перебить, правильно? Например, электрическим стволом. Хорош! Мазила. Толя, ты чё? короче в тело стреляем. Тело. Да ну тебе нахрен. Ремочку и все. А -а -а, тут надо вот так кричать еще. Она присаживаться не умеет, кстати. Ну все, вроде всех убили. По Крайней мере мелкую зачистку произвели Сейчас еще могут Некоторые конечно восстать, но Например какая эта женщина Жирный, ты сдох? Наверное от сдох Говорила ему Мама, не ешь фастфуд В 30 умрешь Во время зомби апокалипсиса Это что? Я могу туда? Я не могу Ля, заметьте, какое-то залаживание стало Картинка какая-то Некачественная И может это туман? Или у меня видюха полетела То есть я здесь могу взять оружие, я так понимаю, да? Мне вот эта сеточка не нравится Когда такая большая площадь, это означает, что Рядом может быть босс У нас есть два пути, да? Здесь один что тут? Отмычку? Давай. В смысле? А, ну давай болторез. В смысле? А, она открывается с другой стороны, да? Она, походу, открывается с другой стороны просто. А зачем мне две отмычки? А мне подскажет. Я предлагаю одну выбросить. Выбросить. А почему нельзя? Ладно, мы ее ставим в, этом, в сумочке. Ой, сумочки в комоде. Когда будем идти. Я так понимаю, нам придется сюда возвращаться, если дверь у нас идет оттуда. И она открывается только с лицевой стороны. То исходя из логики... Это дробовик такой? Самозарядный дробовик, ствол. Я так понимаю, это на дробовик одевается, но это не дробовик, да? Порох. Я, кстати, да, дробаш не мешало бы. взять. <с> черт жил. <Jill> Кенда, ты в порядке? А, в порядке что? Если с натяжкой, прости немного нервный. известно было чего ожидать. Да неужели? Слушай, мы на метро вывезем людей из города. Ты с нами? Метро, что ж, неплохой вариант когда мы выберемся дел у нас много человек с твоими навыки нам пригодится что-то не так ничего просто просто сейчас не лучшее время не. слушай за меня не переживай попробуй придумать что-то еще ладно уж постарайся лучше тебя оружейника не найти о нет не твори глупостей А это твоя работа да береги себя Джул. Care, Чувак, я поберегу себя Ты не переживай Ключи от ворот Кенда Бля, ну как всегда у меня нету места Как всегда А есть сундучок, day, с day, shop, okay? да, сундучок с сохранялкой, нет? Где он там орет? Да, сундучок с есть Я сейчас отмычку выложу, получается, да? Хранить Храни, Господь, эту отмычку справочник по созданию. А что мне дает справочник по созданию? Ай, похер, похер. Главное, ключи возьмем сейчас и все. Все. С не, не, не, сохраняшку. Сохраняшку забыли. Сохраняшку сделаем и потом пойдем. Что это? 14. 14. прохождение... А, 15. сохранение. По типа, количеству сохранений, сколько я сделал. Спустя того, как играю в игру. Папа. Все хорошо, конфетка моя. Все хорошо, хорошая девочка. Стоп, я взял ключи. Тип ушел сюда. Открывать-то мне что? Какой чулан мне открывать? Смотрите. Вот сейчас, просто, я уверен, на все сто. Я сейчас выхожу, и появляется немезис линиями здесь как его правильно но это сто процентов зомби ожили ну это только в игре бывает такое а это ключ отсюда да тут же да замок висит Мне интересно больше почему зомби ожили ну, кстати лянь с одного хэдшота вырубаются и зомбач всего один всего одна женщина была. ключик мы вставили. Надеюсь, болторез и отмычка нам больше не нужно будет. Да. Поехали. Ты жив? Так у него рта нет. Так. Ой-ой-ой, ты опасный, опасный. От Откуда взялся? Я же его убил. Временно убил, по крайней мере. но я думаю там от лица ничего не осталось да по-любому по-любовно по-любому так сохраняшка сохраняшка немножко подвесашка это означает что прогружаются враги Ля-ля-ля какой, ля, ля какой. Ля какой, ля. И долго он так будет шевелить? То есть, поняли, еще помимо этого, еще надо его добивать, это а то оно может, наверное, оживить его. А, это проходной двор. В одну сторону входишь, в другую выходишь. Я понял. Что здесь у нас? Здесь у нас газета... Которую мы читать, конечно же, не будем И отмычкой можно открыть данный сундук Что же там будет? Сектор приз на барабане, это что? Взрывающиеся припасы, это для этого, ронатомета Кстати, смотрите, ключ там у меня остался Ключ остался Значит, еще надо будет где-то открыть Или его вручную надо выкидывать? Это я не пойму Я вам говорю, не месяц живой. <связать> он живой. Он живой, я говорил. Я говорил, тут гадалочки, не ходи. Но не, не могло быть такого, что он умер бы. Би! А что здесь? Спаситесь от существа. Каким образом? А, ну мансовать я умею пока что. Мансовать я умею. Ой, он бежит, я слышу. Дура, бежи, беги, Бо бегу. Да теряйся, рвась. Теряйся. Ты не забывай, я женщина. Блядь. Конченый, а? Ты думаешь, я стрелять не умею? Ты думаешь, я стрелять не умею? М? Ля, уворачивается, что там пытается. А, так должно быть, да? А то я немножко испугался уже. Я надеюсь, машина перекрыла путь от него ко мне. Джил, ты в порядке? Харрис, эта тварь снова насела на меня. Шутишь, что ли? Ты же вроде ее убила. Я тоже. Мне тоже так казалось. А куда бежать? Куда бежать? Так пошел нахер. А это незаконно вообще. Это незаконно противоречит всем правилам любой федерации. А что это один выстрел и все? И я минус. Это нечестно. Так, ну наверх нам не надо, да? Сейчас мы смотрим видосик. Пауза, и сбросить. Все, и сразу убегаем. Не знаю, смогу ли я его. Остановить Давайте попробуем Но ну, это конечно глупо будет, мне кажется Хотя, подождите, может и получится Мне надо его замедлить Чтоб он присел Не обязательно на бутылочку Можно просто хотя бы, чтобы Вот, присел, все У нас есть буквально Нихера времени Чтобы не от него убежать ну, поскольку там кат-сцена, где машина падает, я думаю, у нас нет шансов. Он все равно скажется на той машине и постарается нас убить. То есть здесь надо просто делать зажим и бежать. Понятно, да? То есть бежим, бежим. Хорошо. Плохо. Дура, беги. Вроде успели. Правда, тут пару метров всего, Ну. Но что прям в нее претерминатор <Слыш> ей-богу снова что ли бежать мне уже это надоело Ой, ладно только куда сюда а он вообще, да, сзади бежит. Че я спешу тогда? Я его сзади не вижу. Кстати, он и не залезет сюда. Жорит тузки эти. Про улочки. Джил, ты слышишь? Думаю, я в курсе, как заморозить эту сволочь. Затормозить. Возвращайся на стол. А, я тут был. И привезти его. Все в порядке, поверь мне. Ну все, поняли? Нам надо две этих одолеть. Две стороны одной Анны. И, в принципе, мы на месте... Он здесь появится. Он здесь появится. Тут это точно. Это я вас уверяю. Смотрите. Так, стоп. Блин, прикиньте, он заблокировал единственный путь. Единственный путь заблокировал. Я не знаю теперь, что делать. А? А? А? Так не должно было быть. То есть мне надо, когда катсцена это проходит, бежать назад просто. Или может какой-то кувырок сделать. Давайте попробую назад побежать. Давайте. Вот, типа бегу. Типа бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу, бегу, бегу. Снова бегу. Ну типа убежал. А тут огонь. А мне туда же только. А что за звук был? Ебать. А ну нахер пошел нахер. Сейчас я его заторможу О, он сундук не скинул. Кстати, посмотрите, он нокаться начал. Тоже я его обычно стрелял, стрелял он ни в какую не нокался. А это получилось, прям реально получилось. Все, нам остается два пути. Преодолеть два быстрых пути. А, это свой. Жил сюда. Но он меня проводит. Я ж думаю, его-то не трогают. А я как побежал? Чтобы базуку у меня схватить, помочь. Подружке. Может до лапы ему в конце. Мина. На, чертила Ты в порядке? Да, чувак, я с ракетницы стреляю, ты эмочка его щекочешь. Еще скажи, что ты остановишься. Я что-то думал, он пожертвует собой. Но не тут-то было. Ну ж, давай убираться отсюда. Доберитесь до платформы метро. Это я могу, это я могу. Уйди нахер. Уйди. Ради свободы я сделаю все, даже убью тебя. Я понимаю, поначалу у нас не сложилось, но спасибо за помощь. А чем, собственно, он помог? Эй, ты же первая спасла меня, ты гораздо храбрее меня. Иди, придурок! Что гораздо важнее, мы теперь сможем всех вытащить из города. Ага, ты будешь в безопасности. А ты? Судя по всему, я не сяду на поезд. Почему? Поступят новые приказы если что значит что я помог спасти город меня это вполне устраивает дебил ну и дебил правильно мог бы выжить нормально уехать бы отсюда он хочет зомбарей пылать ну это его право отличная работа твоя репутация вполне оправдана забирайся поезд скоро уходит Карос, Тариш, у вас тайер, есть приказы возвращаться из, из города и отыщите на Барда. Даже же последний рейс из города, правда? Да. Волнуйся, как только гражданский будет безопасности, поезд вернется. Все в порядке, поезжайте. Я у тебя в руках умирать не собираюсь, чтобы ты осталась в холодном... Холодном хорошо. Надо отыскать этого ученого, и вакцина нас вс всех спасет. Что за ученый? Видишь, ты учишься. Важна лишь собственная жизнь. Удачи, поехали. Прикольно, я сейчас на метро кататься буду. Ну блин, они же ты же не по это, они по бонькались. 29 сентября 2.11 вагон метро станция какая-то я это знаю из достоверного источника а что переживаешь за напарников или еще что-то забавно как безмозглые зомби смогли поймать засаду в завод. ворота то были закрыты Как думаешь <свист> крыса есть это он это наш друг не месяц <свист> <свист> конечно же <свист> конечно <свист> же <свист> почему <свист> это твой это дура бежишь на него их уже не спасти давай сюда а, что николай, оставили все 4 николай что вы делать you... Оно не меня преследует Коля, ты что делаешь, калян? Калюня. Минус майор, полковник. Кто он там? Прось моего поезда, дрянь. А, у него Си-4, да? Хорош. Но мне кажется, огонь его не взорвет, а огонь на его усиливает, наоборот. Потому видели, да, как он к огню относится? Сейчас посмотрим, что из этого вышло. Ну, как всегда, я буду где-то в метро сейчас лазить, я думаю. А нет. 29 сентября, 2-3-4, западные ворота участка. А, я понял, я сейчас за типа буду играть. Они решили обстановочку разрядить. Сделали, сделать все поочередно. Пацаны с ну вот, типом, типом уже гораздо интереснее играть Во-первых, посмотрите, как он выглядит То есть это секс просто, Ляньте на него Вы только ляньте на него Во-вторых, ляньте Мужик с автоматом всегда нормально и эффектно выглядит То ли дело баба, да, бегает Неуклюжая, постоянно плачет Там не то, там не то А тут ля какой быстрый Ля какой быстрый Ля как он бегает, ля какой быстрый Глядишь, за пару дней добежим до того места крушения поезда. Что он нам предлагает? Что он хочет от нас? Трупы я увидел. А, бежать это место. Все, я понял. Так. Брэд, прекрати. Ти. Ти? Ти, не ти Ти, да? Не, мужик, только не ты. Извини. не я услышал, что он пару слов сказал и все. Точнее, часть слов. Ну все, менту тоже жопа. Добивай, добивай. Дебилы. А че-то он какой-то быстрый. Стой двери, я займусь этим ублюдком. слышу ублюдок. Это вообще читерство какое-то, нет? Да ты заебешь. Открыто. понятное дело, 30 пулей осадил. Еще бы было закрыто. Я взял его карточку. ID карта. То есть где-то у нас пропуск будет. А, смотрите. Оружия-то у меня нет. О! Старая добрая Веста. Помните, ребят? Resident Evil 2. Если ваши разведанные не врут, Барт в офисе СТАРС Давай найдем его и арестуем Арестуем? Я то думал это спасательная операция Ребята, это место, кто не играл в Resident Evil 2, это один к одному место из второй части Не забывай, Барт был в курсе самых темных мест Тайн Умбрелла хорошо, пацаны ты устал уже читать Ладно, учту я открою, чтобы ты пролез. Оставайся здесь, и узнай, что происходит в участке. А, сообщу, если что-то найдется. И будь осторожней. Все, в сумочке я сейчас возьму обратно наше оружие, да? У нас есть вот такая эмочка. Это, в принципе, та же самая. Но я возьму бесконечную. Уберу нахрен отсюда этот пистолет, вонючий. Ножик. Ножик, ну я не знаю, ножик оставить может. Монеты возьму, монета нападения, монета железной обороны возьму. Монета восстановления возьму. Райден. Самурай. Подожди, ракетница. Достать. А, что у нас еще было? Вот этот Райден, по-моему, да? А, у нас же патронов, да, хрена, вот оно и этот. Сейчас мы патроны скинем. Монетки, в принципе, мы взяли. То есть, вот так. И возьмем, получается, Райден. У нас получается 4 вида оружия. Все. Ладно, давайте ножик все-таки возьмем. Куда же без хот-доггера? Это же было его так назвать. Хот-доггер. Та же эмочка только в профиль. Набедренная сумка. И еще одна набедренная сумка. Охренеть. Вот это я понимаю. Вот это разработчики молодцы уже. Так. Ну что, в принципе... В принципе. Ролик идет уже довольно-таки нормально по времени, да? Не помню, я сохранился после сумки. Поэтому я считаю что пора его заканчивать ребят всем спасибо за просмотр если вы хотите видеть да какую же четвертую серию то обязательно оценивайте ролик делитесь с ним друзьями обязательно рассказывайте про канал про видос данной игрушки не забывайте про pop light которые стримы идут ежедневно и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был я, Займан. Всем спасибо за просмотр и всем пока.